Как ты размышляла о коррупции, о ее истоках? Понятно, что коррупция ⁇ это злоупотребление властью ради личной выгоды. Как нужно бороться с коррупцией? Обычно говорят, нужно делать все взаимоотношения прозрачными, открытыми, усилить контроль, меры наказания. Или нужно, как в Китае, сразу расстреливать взяточников, чтобы остальные боялись. Но взяточники даже там не исчезают. В чем дело? забавно, но нигде особо не пишут, что практически каждого из нас выращивают потенциальным взяточником. Возьмем пример с огнем. Всем ясно и очевидно, что с пожарами надо бороться, но представьте ситуацию: ребенок с малых лет впитывает через ютубчик, что поджигать лес это круто. Представьте почти каждый клип как-то связан с поджиганием и ассоциацией, что это популярно. так делают все успешные люди. Представьте, во всех голливудских фильмах показывают поджигателей как героев, и чем больше территории поджог, тем больше рядом девушек, больше денег и власти. В этих же фильмах пожарные, кто борется с огнем, будут показываться как последние неудачники нищеброды. Ребенок годами впитывает эти установки, вырастает на них, формирует свое мировоззрение, хотя он ходит в школу, где постоянно видит плакат «Берегите лес», в голове его совсем другие мысли. Успех – это огонь, популярность – это поджог. Представьте, что всю страну в течение нескольких поколений обрабатывают такой пропагандой. Конечно, останутся много здравомыслящих людей, но появится и огромное количество людей, желающих хоть раз попробовать поджечь. По-маленькому, но ну разочек, почему бы нет? Нужно ли удивляться, что по всей стране заполыхают пожары? Пойдем еще дальше в мысли – Конечно, часть людей начнут возмущаться, что больно много поджигателей появилось. Они начнут кричать, что нужно усилить контроль, повысить штрафы, провести с нарушителями профилактические беседы. На волне народного негодования появляются политические борцы с поджигателями, появляются свои навальные. Они начинают разоблачать самых влиятельных поджигателей лесов, какой-нибудь корреспондент раскрывает и разоблачает целую сеть огнеметчиков. А Голливуд и местные компании продолжают снимать фильмы, где поджигатели изображают как мучеников и победителей, а пожарных и лесничих показывают как алчных и тупых проходимцев. Продолжаются штамповаться клипы, открываться эксклюзивные клубы поджигателей, блогеры снимают как поджигать лес и убегать от преследования. Но никто в стране упорно не видит эту пропаганду. В учреждениях ставят только убогие плакаты о вреде поджигания леса. Дети рисуют гуаши ⁇ Берегите лес ⁇ Родители умиляются и на этом все. А тем временем количество поджигателей неуклонно растет. В кавычках ⁇ почему-то ⁇ Государство вынуждено создавать новую организацию антиподжигателей. И что, думаете, там делают? составляют законопроекты по усилению контроля леса и ужесточению наказания за поджог. Не речь о вреде пропаганды. Точнее, там есть акции по контрпропаганде. Заставляют всех директоров школ провести профилактические беседы с учителями и родителями о вреде поджогов. И все. Кто читает строки о пожарах, видит очевидную ситуация и корень реальной проблемы. Проблема в нездоровой всеобъемлющей пропаганде. Пока есть эта пропаганда, остальные способы влияния малоэффективны. Это очевидно любому, но не тому, кто с пеленок вырос на такой пропаганде. Причины коррупции кроются в мировоззрении материального успеха. Дети повседневно впитывают установки, как надо успешно жить, чего добиваться, что приобрести. Нет других установок и человек вырастает с единственной целью – максимальное материальное обогащение. Это же средство для достижения животных желаний. Все это прописывается, вшивается в человека с малых лет. Огромным множеством образов с клипов и фильмов. Доступа к другим установкам фактически нет, не считая установок близких людей. В такой среде практически каждый человек, получив власть, становится потенциальным коррупционером. Ведь чтобы не брать взятку, нужны моральные качества, принципы. А откуда он их усвоит? Ведь человек есть результат впитывания внешней информации. Хорошо, если рядом есть примеры высокого морального духа но ведь в массе своей кругом пропаганда материальщины и личных целей. В клипах и фильмах идет прямая пропаганда, куда нужно тратить деньги, если они у тебя вдруг оказались, или вдруг окажутся. И все они сводятся к личным целям. Дворцы, машины, яхты, море, бесконечный отдых. Неудивительно, что появляются коррупционеры. И если понимать, кто стоит за созданием клипов и фильмов «Социальные паразиты», то соответственно понимаем, откуда появились коррупционеры. Социальные паразиты, уничтожив духовное мировоззрение и навязав грубо материальное, сами создали армию живущих мировоззрением обогащения, сами породили коррупционеров. Особая изощренность паразитов в том, что они уже управляют движением по борьбе с коррупцией. Им удалось навязать людям, как нужно в кавычках бороться, а куда даже смотреть нельзя на их пропаганду. И вроде бы все при делах. Есть антикоррупционные отделы, ведутся профилактические беседы, везде вешают плакаты про взятничество. Только вот участники этого процесса погружены в пропаганду социальных паразитов по уши, и каждый из них, вероятно, мечтает о личном дворце и дорогой машине. Кто формирует мечты и мировоззрения в человеке, тот и есть хозяин его мыслей и действий. При здравом мировоззрении, где материальные блага являются лишь небольшой составной частью, там люди живут более высокими и глобальными целями. Там жизнь ради излишнего личного обогащения становится показателем юродивости и расценивается как болезнь со всеми сопутствующими. На Руси всегда жадность и стяжательство расценивалось как порог. А жизнь ради других, достойных этого, была нормой. Несмотря на современную ситуацию, генная память людей подсказывает, как нужно жить. Новые знания усиливают, что в нас заложено, пробуждают в нас древнего воина. Это поможет восстановить мировоззрение и сделать мир вновь таким, где коррупция считалась бы пороком. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.